Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Сегодняшнее видео для тех, кто хочет приблизить свой словарный запас к тому, что есть у носителей языка Интересные слова, фразочки, которые не встретишь в учебниках Устраивайтесь поудобнее, поехали! Первое слово звучит немного как имя индейского вождя Полное ухо An earful Это когда кто-то очень долго, бесконечно Говорит, отчитывает, выговаривает нам за что-то The teacher Gave her an earful. Учитель очень долго выговаривал студентки за что-то. Или I got an earful about what a bad job I had done. Мне очень долго выговаривали за то, какую же я плохую работу проделала. Elbow Grease Жир на локте, ну это если дословно, то да Но вообще еще можно перевести как э, смазка для локти, Если уж совсем буквально Но это про тяжелый труд Синонимом будет hard work Часто имеется в виду физический труд, но не обязательно В переносном смысле тоже используется Работа до седьмого пота мы говорим Вот это оно elbow grease. Им теперь нужно серьезно потрудиться над тем, чтобы продвинуть продукт. She wants to save us a bit of elbow grease. Она хочет обезопасить нас от тяжелой работы. То есть она хочет, чтобы мы передохнули. Еще одно слово fluke классное слово. Счастливая случайность, рандомная удача, везение какое-то. It was a fluke to find that money on the ground. Это была просто удача. Это было просто везение вот так найти деньги на земле. Или that's more than a fluke, that's a trend Это не просто разовое везение, это уже тренд The fact that he guessed the correct answer was a complete fluke As he had no prior knowledge on subject. Тот факт, что он угадал правильный ответ было чистым везением таким попаданием, да, пальцем в небо потому что он до этого никогда даже не слышал ничего об этом Похожее слово, но не путайте с другим значением То было fluke, а это flunk To flunk это провалиться на экзамене завалить тест, вылететь с курса из университета Вот это все flunk He tried going to college but he flunked out он пытался учиться в колледже, но вылетел через год he he Он думал, что завалит химию, но вроде как сдал на троечку You're going to flunk if you don't study. Ты все завалишь, ты вылетишь, если не будешь заниматься В зависимости от контекста да? Что-то сегодня много слов на F, но это случайно Freebie. Freebie Это когда тебе что-то досталось бесплатно то есть обычно за это платят деньги, но тебе вот перепало бесплатно The store was offering a freebie with every purchase over Магазин предлагал какой-то бесплатный подарок, что-то такое классное в довесок, да, к каждой покупке а, на чек более 50 долларов. My trip to New York was a freebie. Вот это было прекрасно. Моя поездка в Нью-Йорк ничего мне не стоила. была для меня бесплатной So you do get freebies for being famous, then? Получается, что э, за то, что ты знаменит, ты получаешь какие-то бесплатные ништяки все время, так? А еще интересное использование слова garbage, американский вариант или rubbish британский, это когда нам нужно что-то обхаять The book is a load of rubbish Эта книга просто отстой The film was rubbish Фильм был полная ерунда His ideas A load of rubbish или a load of garbage. Его идеи просто полная фигня. Мне слово rubbish просто ближе, чем garbage. Laid back. Это на чиле, на расслабоне Так можно описать что-то или кого-то. После тяжелого дня на работе я люблю послушать спокойную музыку, чтобы помочь себе расслабиться. The company has a laid-back culture that allows employees to work in a comfortable and flexible environment. В этой компании такая очень расслабленная политика, которая позволяет сотрудникам работать в очень подвижной, в гибкой обстановке и очень расслабленно себя чувствовать. Еще классная фразочка часто вы ее услышите в разговоре: my bad. Это когда вы признаетесь, что накосячили, что-то не так сделали. Например, you brought the wrong book. Ты принес не ту книжку. Ты говоришь: Окей, okay, my bad. I'll go get it. Да, действительно. Мой косяк, пойду принесу то, что, то, что надо. Баммер, я перевела как вот блин, это какое-то восклицание досады. Например, I've left my at home. What a Я оставила свой бумажник дома, ну что ж такое-то. Следующее слово rip off, обдираловка, когда что-то не стоит своих денег. Например, The food was decent, but the drinks were a rip off. Еда была достойной, а вот напитки не стоили своих денег, да? Или ты можешь такое восклицание сказать. It's such a rip-off, это такая обдираловка. За что такие деньги? Вот такой смысл этого слова. И закончим мы с вами на слове Ace Toos, вообще-то. Ace Venturum, наверное, вы тоже помните. Но еще это слово переводится как excellent, великолепный, классный, крутой. Например, She is an Ace dancer. Она... Очень клево танцует. Или he's an ace footballer. Он очень крутой игрок в футбол. Подождите, какое-то есть слово для этого. Футболист. Футболист он очень крутой футболист. Вот на этом крутом слове мы с вами сегодня и закончим. На сегодня это все. Пишите в комментариях свои примеры с новыми словами. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.